Шея болит. Вот здесь. Бывает то, что как хруста не хватает. Вот туда вот хочется шею закинуть. А шею отправляли, когда вы были по сократу, Я сам просил, но, как я понимаю, то, что как вы вправляете тут вот шею, я смотрел, то, что он делал. Он мне вот так вот просто делал. Как а так вот так. не mm -hmm. знаю, просто крутил, что-то Нет, ну, как правило, типа. Ну, вы ну, там, я смотрю, полностью. Каждый звонок. Ну да. Теперь шеи вот нет такого раньше, вот, когда назад. Один. Все что нет? Ну я вижу, шею вот назад теперь могу прям до конца, прям могу. Сейчас, сейчас пока не надо, что делать? А? Сейчас, надо, ничего делать. Все. Шею еще не, так, не сделал? Так сейчас будем ноги между другом раздвигать, расстояние увеличить, да? Где-то будет неприятно, где-то просто, ну там где неприятно, там просто мы глубоко дышим, так. Да. Сейчас чуть, чуть маленько бывает, под потрясет, это бур бросит. Сейчас маленько чуть будет. А так мы дышим, так здесь. Ничего ничего страшного. Ничего страшного, да? Ничего страшного. Лишь бы это. Это хорошо. Расстояние просто увеличено, туда железо не пройдет. Вдох. Выдох. Ух ты! ой ой ой ой, ой, ой. Это... Ну, У меня родители, вот когда я вот в Ютубе тоже показал, сказал, что, что вот, ребята есть в Ульяновских работ. вот отзывы прочее. Мне сказали, что нужно было здесь сначала попробовать. А я вот не послушался, пошел на операцию, думал операцию все-таки. Я несколько назову это операцию. Ну, не операция, но тем не менее это было достаточно неприятно, я все чувствую. Футболом занимался всегда вот. И один раз профессионально. Да, раньше профессионально занимался. И движение сделал, и все, и согнуться не могу. Какой движение? Руванули вперед? Нет, ты мячу ударил. И все. Да. И дало, и даже носок не мог одеть. Кое-как оделся домой пришел. Ну, думал, отпустит вообще спину. Пошел к врачу, назначили медакал, там всякие мельгамы. Ну вот, уколы проделал, отпустил, нормально. А на бой пинули, куда прострелил? он спину? Да, в хрестец, он, скорее всего. Ну, в поясницу, да. И все, и потом началось. Между двух стен встал, не могу идти. Вызвал скорую, потом начал опять укол делать. Вроде как отпустил, но боль оставалась тупой. Ну реально, хотя бы хоть можно было передвигаться. Почему и, вас не отправляли на марте? Не могу сказать. Изначали укол, а то все. Бесплатно сделали на не марте? Нет. Ага. А, Немножко сделал, пока сказали, что у меня две грыжи, гемонгиома, киста какая-то. Потом по терапевт, Ну, короче, ходил да. тоже по костафрау. Где там вот, у нас? Да. Это Самаркин там был, Тихонов, вот такие специалисты. Самаркин, вот его не в живых, он мне, правда, два раза таз дернул, он мне сказал то, что у тебя вообще дело не в грыжах. Два размета сдержал. Посмотрим, сколько-то миллиметров. Я тоже так подозреваю, что не видел. Я встал вообще, как человек, но человек, думал, я не поверил. Потом я поиграл, у меня опять там вылетел. Футбол поиграл, вылетел, опять то же самое стало. много меня... дернули, у вас поясница прошла. Да да, да, да, да, да. Я себя прям другим человеком почувствовал. Потом... потом я пошел, он умер, потом пошел к другому терапевту. Тот терапевт, как я понял, он не костоправ, он. Да, он нажимает, то есть там мышцам силы придает. Вот, то есть, он нажимает, синяки оставляет. Он мне, как скажем так, не помог. И вот я подошел к нейрохирургу с заключениями, и мне, угу. мне сделали а, лазером, грыжу удалили, вроде как. Домой пришел, было нормально, ходил в корсете, потом хотел обувь помыть, нагнулся и прострелила меня. Вот, так же? Так же, как тогда в первый раз, наверное. Но если он тот сказал, что у вас проблемы не грыжа, а то, что он ногу продернул, вас отпустил. Я тогда вообще себя, говорю, другим да. человеком себя почувствовал. Мне так легко стало. Так легко стало, а грыжу типа ударили, стало нее. Значит, проблему, значит, он мы Вот я уже не знаю, в кого верить. О, я давай я... прокололи Ну, Иголка проколывает. туда за Ну, да, лаза вот. И вроде как бы на полегче было, потом я просто нагнулся, обувь помыть. Мне же сказали, движения не делать. Я нагнулся, бабах просто. Фу. Думал, что сделали грыжу, если я, как вот. они говорят, удалили. Вот, наверное, так. Еще же что забыл сказать. Ходил еще также к. Мастеру, который блокады делает гормональными, треуколами делали, меня тоже отпускал. Это дурдом уполнение, конечно. Ну, нет, убивали бы просто и все. Легче было, да, отпускал много. Да, да, да. да. Просто он сидел туда не шел. Но... Сейчас, насколько я понимаю, я вот сейчас посмотрел ваше видео, mm. я понимаю то, что как бы, у на спину, мозга много зависит. Если что-то придет, у меня всегда, короче, в любом положении между замерзли Даже сейчас с вами сижу. Спина быстро встает, не может долго ходить. Я же опять же на операцию решилась, знаете почему, она меня как бы не беспокоила, но я, допустим, если целый день на ногах, у меня вот такая ломота появилась невыносимая. Ломота в пояснице Вообще, то есть, или вот, допустим, вот как сейчас сижу, туда вот чуть-чуть провалится туда спина, mm -hmm. у меня вообще, то есть... Куда ну, вот, провалится? Ну вот я сейчас сижу, допустим, я вот сижу, не, не, как, не как должен человек прямо сидеть, а я вот чуть провалюсь туда, и меня вот здесь вообще прям вот, ну вот даже сейчас сижу и очень болит спина. Mm -hmm. вот. Работа нервная была? Явно. А тогда, когда вас прострелило, уже работали Да. Вообще не тяжело, скажем так. Мы всегда, всегда же договаривались, что как-то большое количество звонков в день приходит, там, допустим, обрабатываешь. А у вас, говорит, вот сложил недавно, вы сказали мне. А вот если бы я сейчас, допустим, сниму футболку, посмотрите то, что у меня mm -hmm. вот так вот. Сложил вас, в сторону вас да, да, да, да. А до тоже то, в сторону перекрасило? Нет. Mm -hmm. Сейчас я просто уже понимаю то, что я ходить больно. Сейчас я пошел, а мне больно ходить. Четыре недели назад операцию сделал на мениске. Mm -hmm. Не сшивали, а куски подрезали лохмотитом. С вылазили из-под Почему? Из футбола? Из-за футбола. чисто футбол да. Делали. Вроде как сейчас о колене вообще не думаю, потому что <laughs> хочу ходить просто хотя бы. Сейчас mm -hmm. уже хотя бы вернуться в футбол хоть раз в неделю поменять. Хотелось бы, но не знаю. Голова болит. Вот когда еще у меня было место работы, когда на телефоне, особенно у меня полпятого, каждый день начала болеть голова. Виски сдавливают. Оба? Да. УЗИ сосудов тоже мне делали. Сказали, что какой то что какой-то сосуд врожденный, меньше другого, с какой-то стороны. В животе спите. Да. Сплю, на спине вообще не могу спать. Животом я обязательно вот эту ногу вот туда как-то подгибаю, вот эту ногу вытягиваю, то есть подушку огибаю. Раньше, я же говорил, что раньше уколы брали, а сейчас... Ну вот вы сделали операцию, у вас ничего не прошло, вот э лазерную... Yeah. Вы им сказали, типа, ничего не изменилось? Я сказал... Ну, опять же, я, короче, сказал то что, то, что так и так. Он мне сказал, говорит, будем надеяться на то, что поможет. Будем надеяться на то, что это, это тебя грыжа беспокоит. Ну, в принципе, я себя... А если не грыжу, то что такое? То... Я не могу сказать. Я же С не смог обратиться. Нравится? Он что говорит? Ну, я ему так Он сказал, будем надеяться. Хорошо Я сделал. не могу сказать. Ну, я какие-то... То есть стабильность колени все равно ощущал. После этого даже, допустим, ходил, когда он мне. У п... еще время думал прошло. Еще время мало прошло. Да. А, мне еще сказали Дмитрий Рюк сказал, что у него Остиханд встретить, не Я знаю почему. Он Назначил всяких препаратов. Тот нормальный всего, то, что он он без самых самых зря. Самой помощи. Мама, где и Мама мне ЕПМИ своя, а папа водитель. Модель? Да. да. да. Всю за, за, за рулем. А? Всю жизнь за рулем. У ну, него молодь спина очень сильная, так тоже занимала. Да. Особенно сейчас. И он ходит боком. Mm. И, он. и его это устраивает, да? Его это не устраивает. Сейчас он тоже в Он из СЕФ. Ваши Да. Я за рулем ехал. Назад он поедет, да? Назад он проедет. Mm. Вы сможете его, если что, принять? Нет, после меня. После у вас там записи? И... Ну, я просто еще такой человек. Слишком все близко. Я учился. На экономической факультете учился. А зачем близко к сердцу понимаете? Так, так, так, так, поспите, что могу сделать. Спасли, да. У деда дом сгорел у меня там несколько, два-три uh -huh. дня назад. да. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Тоже такое сердце все понял, скажем так. А когда вас прострелил в последний раз? Позавчера. Меня отпускало, опять же, uh -huh. после. после. Даже после, после этого. А потом... дом, вы вас прострелило? Возможно, из-за этого. спорить спорю. Да, это пожар относится к самому сильнейшим стрессам. Тем более, Возможно. я приехал туда, я все видел, как бы, ничего не мог сделать. Так. так, сильно вылетел, что у нас? Седьмой позвонок, да? Сюда он торчит голову. С памятью как у вас? С памятью у меня прекрасная. В последнее время, кстати, так, так думаю, да? Так, шестой позвонок ушел вправо, седьмой влево. Первый грудной вправо. Потом плюс, вся поясница вылетела, вся она торчит у вас. Что-то тяжелое подняли когда-то, да? Возможно. То есть еще и влево развернулась. Да? Это мышца пережата, эта мышца расслаблен. тянута, расслаблена. Uh -huh. Только эти вы вот поднимаетесь да. левой стороной. Все. Здесь у нас ушли они все вправо. Здесь вправо ушли. Здесь вправо и пошло влево, да? Грудной отдел тоже. Расстояния между позвонками практически нет, да? тут он пережал опережал канал. Больше чем на половину голову кровь плохо проходит. Если проходит, то плохо оттуда выходит. Больно? Ну, так. Ну, не знаю. По десятибольному, надо говорить. Тут, да? тут? Тут. Ну, одинаковый боль. То, что справа, то что слева. Да. Угу. Больник, да? Слева. Да, вот тут больник. Угу. идет, да, значит как Да. Расстояние между позвонками нету, да. тоже нету, да. Вдох. Выдох. Тут спина болит. Один, два, три, десять. Три. Вдох. Выдох. Тут. Тоже три. Тут. Два, <свят> может быть. Дай. Тоже два. Руки потеют еще почему-то. Сейчас? Ну, да. Надо. Поехать? Да нет. Кстати нет. Вдох. Выдох. Тут два. Вообще не. Тут у вас болит больше, чем у вас и поясница чуть -чуть, получается. Чуть-чуть. А тут. Ну тут пять. Вдох. Выдох. Ой-ой-ой. Вдох. Вдох. Выдох. Потом. Он такого не делал? Что... Не делали. Как не делали? Ты это перестань. Ты это, бы это не выземлял, то, что вы повторяете. вы. Выдох. Правая нога короче. Правая нога короче, да? Видим, Вот видите, возможно, от, может, от манеры бега неправильно это все. Самок сюда сильно вылетел, да. На голову в замок. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. чуть-чуть <свёздых> хрустнул, да? <свёздых> <мы тут> заболем, <свёздых> да? да, да. -да, -да. Нет. Ты мне вообще говорил, то что я смотрел на Ютубе у вас это вообще разные вещи. Это ну, был кто-то знакомый сказал, который да. у нас были? Нет. На Ютубе. В правилах это велка стопроцентный. Нет, туда вот, Прокиньте. Куда? Угу. Вот, вот, вот. Крутись, опускать. Отпускать отпускать. Чуть, -чуть потяни. Уф, угу. здорово вообще. Да? Что-то больнее, Слева. Почему? Не знаю. Вдох. Выдох. Ой, косые мышцы очень жесткие. Вот эти, да? Нет, вот тут вот, это вот, вот убили. Возможно, это не правильно бегал, когда Когда прям характерный звук был, а вот сейчас нет. Да нет, и звук не обязательно. Не будем, да? Нет, здесь не обязательно. Ну а так же делали. Не. -а. Сюда двигать. Угу. Все ноги ровные. Ноги ровные. Угу. Дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим. Специально начал с поясницы, чтобы не поясницу дал. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь хорошо. Ой-ой-ой. Слабь. Слабь. Слабь. Слабь. Не могу. Что-то на видео не так было, да? Ну, что делают? Вдох. Вот сюда на самое главное. Выдох. О, что-то такое тяжелое поднимал по жизни. Диван. Вдох. Вдвоем. Выдох. Ладно, понятно. По всему прям обалдеть. Я говорю, здесь проблем больше в шее, чем в пуси. Офигеть, Я да здесь, как? я здесь нажимал у тебя 5, здесь было 3. Так, так, вдох, выдох. Нормально. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь раздвинулся. Я еще ничего не делал. Вот так вот, вот. Все, все. Вот так. Вот. Вдох, выдох. Есть? Нет. Три был. Вдох, выдох. Тут тоже нет. Обмануешь? Ну чуть-чуть, может, единичка. Здесь? Здесь... Нет, ничего. Тут... Здесь... Mm -mm. Здесь тоже нет. Тут ничего не пройдет. Тут нет. Тут тоже нет здесь нету здесь тоже нет здесь 3-5 был тут тут тоже, тоже нет. чуть-чуть нашлись да спазм еще отек чуть-чуть ну, мы подвинули его вправо да? это на месте это на месте хорошо Ну, она меньше стал, да? Уже меньше стал? Не, да, я не знаю. Вот это да. -да, -да. Ну, мне кажется, меньше стало. Раньше вообще прям торчит. Ну вот. Вот она пережимала. За память, за все. Здесь да, отвечала. Да. Руки. Что руки? Руки были. Согрелись. Согрелись? <клево> <клево> <клево> как будто, да? Вот. Может быть, да, кстати, за это наблюдать сейчас. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. поднимаем. Поднимайте, поднимайте. Слабей. Раз, два. А почему после футбола не станет, допустим, восстановить чаем? Правильно? Нет. Белково-углеводный обмен, белково-углеводное окно закрыть. Вы побегали, там большая же нагрузка для мышц. Без понятий. Вы тратите белок, вы тратите углеводы. Почему не надо, почему, допустим? Так, какой напиток можно было бы попить? Ну, хотя, хотя бы аминокислоты, хотя бы протеин. Ну. Не, -не, -не, не, ну так вот таких Дешево пиво купить за 40 рублей литр. там Пол литр. Полулитра, видите, короче. Как вы-то восстанавливаетесь вообще. Ух ты. Раз, два, три, четыре, пять. Все, как науки. Шею я вам сделал на 100%, да? В грудном отделе вопрос остались. Процент 90-10. Пояснился 80-х. Ну, а дали, вы... Сколько дали, позволили. Я не сделал. Пока еще там отек, во-первых. Он еще может... Пережимать. Плюс у вас мышцы мышцы сильным спазмами были. в третьем не доделаться. Ну, мы, короче, на процентов работу не делали, да, получается? Все. Вы, поясница не точно нет. Смотрите, упражнение обязательно вам. Обязательно вам три У вас поясницы практически прогиба нет. Вот такого. У вас так поясница прямая. А в а в не, не, не, в не в в в Я не пытался его сделать вам, чтобы у вас такой прогиб был. Два внизу сделал, а повыше не дали мне. Человек ответственный, переживаете за все, да? Спасибо. Mm -hmm. Сколько ложитесь? По-разному. Как лягу. 12 час, да. Зачем ложиться? Да не знаю, так проходит время. Не, зачем ложиться тогда вообще? А, зачем вообще-то ложится, да. Если туда Можно и не спать. Смысла уже нет. Да. Насколько вы ложитесь? Вообще поздно, а так здесь надо. Я поздно ложусь. Тоже. Поздно ложусь, болит спина. из за этого? Три дня нормализую, спина проходит сама. Какого жизни мне вести вот хотел бы еще спросить? Мышцы шеи так у нас шейные позвонки не делают. Короче, я, я, я всю жизнь спал на животе, как я это Меняйте положение. Пусть вас тот там бьет, чтобы вы не лежали на животе, переворачивались, переворачивались. Ни в коем случае нельзя. Шея у вас жестко освещена была. Сейчас нормально, да? Сейчас мы все поставим. Технику. У вас нет. У вас вообще нет. нет. Вы просто как, как вата. С мышцы вата. Нет, как, по, поэтому я не понимаю. Я потом вас спросил, в каком веке в футбол играли. Но, опять же, видите, неправильное восстановление, неправильный бег может быть. Ну, если вы бегал после, бегал ну, если вы после футбола пиву пили, то а речь о восстановлении идти не может. Да я ну, не каждый же. Ну, я я по субботу, субботу мог там, я же не каждый день там правильно. Допустим, мы там, допустим, бежали, если, допустим, у нас не было там возможности купить там спортивное питание, там белка где-то вывести, что-ли, либо еще для чего, чтобы бежать побыстрее домой, чтобы поесть. Потому что если ты занимался, в течение часа не поел, от того занятия толку нет. Потому что желудок, организм, начинает высасывать все твои ништяки из мышц. У нас просто весь белок, все, все в мышцах. А все питательные вещества, которые поступают вот сюда, в наши позвоночные диски, да? если у вас желчный неправильный состав, значит питательные вещества не того качества. Они омывают все, питаются они состоят 90% из воды, остальное – это вещества. Мы сейчас расстояние увеличили между дисками. Туда хлынул поток лимфы, крови, воды, питательных веществ, чтобы эти диски установить. Вам ставят остеохондроз. Остеохондроз – это что? Дистрофические, дегенеративные изменения. Дистрофии. Они состоят из воды. На снимке посмотрите в своем, Они у вас черного цвета. Да, черного цвета я видел, да. Дожились белые. Они дистрофированы. Они истощились. Вода вышла из них он стал меньше диск просел звонки просели вот и зажимают вам нервные корешки в вашем случае левый да мы это расстояние увеличили сейчас по расстоянию что что касается расстояния мы это все это получилось мы это сделали у меня больше тревожит что больше меня тревожит вас развернут вот сюда влево сюда сюда сюда сюда раз и вот так еще не выпали Динозавр, Развернуть его мне не дали. Один раз тот прошел. Надо было пройти три раза. В Какие упражнения? Это, упражнения на эту канале. Посмотрите. Это уже можно начинать. Поверь. Через три дня. Через три дня. В да. машину водите вы, да? Вожу. Смотрите, еще мы пьем вот такую штуку, он сразу станет легче. Это вытяжка из корни, у них голубой. Просто на кулерьян на 10 раз мощнее. Станете спокойнее, менее раздражительнее. Вот не закише. Успокойтесь почувствовать это через неделю, потому что трава имеет накопительный эффект. Как-то потом к вам приехать Еще смотрите, повторно. смотрите, повторно можно через 2-3 месяца. Опять обычно молот, отбивать, да? Ну да, если да? Ну, что-то мы уже сделали. Вот мне осталось только вот вдруг, в, пар, в парах проекциях, если вас не отпустить. Сейчас говорю, ну, у вас уже, вас уже получше. Кто-то это ничего не делает. Я он говорит. Я, я ничего не буду делать. Я буду приезжать каждый месяц. И, и, и, и через месяц где-то начните хотя бы плавать, плавать. И, и заниматься мышечным корсетом спины. корсетом вообще никого нет. Что... Какие Какого? правильные упражнения делать? Нужно какому-то нормальному мастеру попасть. А Мне даже сказали, то, что позвонки даже сами могут сместиться, если... Да, да, да? Да. если качать, встать да, да, на место. Да. Ну, если они от того, что вы понервничаете, они уходят туда, куда не надо. Они а из-за нервов могут уйти? Ну, Про это говорю, да, вот Молодец. эти два вот часа только из-за нервоз. Мне, мне, да. мне мышни, кажется, это мышечный, образ жизни пересмотреть.